А в эфире самые квадратноголовые среди самых квадратноголовых во всех страны, среди. Городах да ты пидорас, не мешай говорить, как... когда я с людьми разговариваю нормальными. извините. <тюрка> <тюрка> я же сказал, самое культурное. В общем, привет, ребята. Это Бадварс, это Майнленд, это Джонни Дог, дурак как усок. И я, Невик, ваш любимый непревзойденный игрок в Бадварс. Ты, ты же заколебал, как ты так делаешь? А? Ух ты, ебаный волшебник! Блять, он ебаный волшебник! А зачем ну, я это сделал, не спрашивай меня. Но было красиво, красиво. Стоило ли на того. Нет, нихуй. Ой! А, а как? А как? На вот как есть. водка работает, толкаши какие-то разработчики иди. Смотри, тут Ох... белая под подошла. А почему у него нет глаза? Потому что он выбрал вилку в глаз. А вот мы, походу, раз голубых часто играем, то другое выбираем вариант. Да убегаешь, дурака, кусок? Идиот. ГЛАЗААААААААА! Знаете палку втыкалку, втыкай всем. Выходя не мне втыкать, дебила-кузак! Совет засунь эту хероборину! А как? А как? а У как ног нету. Я ног своих не вижу. <сёк> Живот нехрен отращивать будешь видеть. Жрать надо меньше. Я долбоёб. Я зачем-то вместо ракеты купил шерсть. Приём. Ваш новый позывной долбоёб. Я правильно понял? <сёк> нет, неправильно <сёк> прием. <сёк> приём, приём, долбоёб. Вас не слышно. Скотина, скотина. Приём. <сёк> Какая скотина? На горизонте нет скотины. Как поняли. Приём. Голубой идет по мосту. Приём. Прием какой голубой, сам ты голубой, я на центре, и тут розовые только. Но он похож на голубого. Ты тоже похож голубого, на голубого, но я ничего не говорю! К нам бегут зеленые, розовые, розовые! Прием принял. Могу. Что именно принял? Да блин? Подъем наш вон он заспавнился. Ой, а! Чечат за луки А! О, во во Меня нашпиговали! А в смысле 20 хп? А, я, мы друг друга убили! Мне отобразилось, что у него 20 хп. Нас в клещи а, а. А! Я видел. Молоток, молоток, я видел. Желтый Белые идут. В клеще, короче, нас берут, иди нахер, а. Уйди с баткой, Не Сам не можешь сказать, а я виноват. Ваня, кто так строит? Кто так строит, а? ООО! Плюс 13 изумрудов! Я бегу на, и к нам бегут ЗЕЛЁНЫЕЯ ТВАРЬ! ТВАРЬ! Я ненавижу тебя! Ищи себя в прошмантовках ЮТУБа! Ёбанэ! Ты, ёбанэ! Ты идеально все сделал, Просто идеальное спланированное убийство. Чисто английское убийство. Гей. Гений. Гей. Гений. Нет, ебени. бежишь. Вот у тебя сколько убийств? У меня 12. А у тебя одно члена убийства, Союзника убийства. Френдли Пайер. Попал под руку. Смотри, он фристайлит. Он на базе. На базе. Ломают кровать, как поняли. О, нифига это читер. Это читер. Он у меня на расстоянии. Он перепрыгнул блоки, как фристайл какой-то, я не знаю. Это убит? А он читер. Итак, короче, он меня на расстоянии бит. Хотя на экране появляется не потрачено это, выебано. Красный, кстати, просролся, он идет красный тебе Все, он рискнул на середине, давай. Нормально, у него тоже лук! Не попал. Последний удар. Э! Че за фигня? Он тоже читер? ЧИТЕР! Выборы, выборы, КАНДИДАТЫ ЧИТЕРЫ! Офигад, это он, а нет, Да, вообще, жизнь какая-то Хватит скакать, как долбанутый, и смотреть в потолок, как будто на тебя кто-то сверху смотрит А кто знает, на меня Бог смотрит Когда заходишь в стынный регион, и там такая арабская это когда мы берем в руки TNT. Нет, там, там другой сон так играет. Кабум! Yes, Rico! Кабум! И там 10-часовая версия чисто. Пу! Они чисто смотрят такие, что происходит? Что за херня? Ууу! Уу! Уу Уу Красава. <свист> Вы помогите! О, он улетел! Э, он не улетел! Он улетел! К нам на желтых, К нам на базу! К нам на базу! Взрывай мост! Кто там упал? Мне показалось, это ты. А где ты? ты умер? Они умерли, даже Можно уходить? Выдвигаюсь на центр. Я принял, я вижу. Я тогда с другой стороны попробую начать движение. Понял? Принял. Ой! Я выпал! Я понял, отставите в движение. Вы, товарищ... Бубов. О, о! Ой, ты откуда взялся? Ты ты куда бежишь, дурак? Я ж сольюсь! Ты, ты защищай меня, Ира! Я... <сёк> и, не ты! Уходи! Уходи! Уходи! Уходи! Уходи! Давайте поможем Нейнку бороться с его шизой! <сёк> Хорош! Ха-ха, хорош! Ласара! Вы на них! Двой на них! Попутный ветер им помешает! Ой, <свят> Капитан! Попутный ветер! Время отплывать кукухой! А у меня телефон такой веселый, приколюхой. Я, короче, ставлю будильник, телефон разряжа. Ну там 3%. Он ночью вырубается, а утром в 6 часов включается за минуту до звонка. Звенит и вырубается от того, что вырубается. <свят> <свят> <свят> Ты понимаешь, что он просто не достает меня. С нами какой-то ютуб. А, а есть. то есть я не в счет, ну все понятно с тобой. Ну ты -то делал он какой-то, а ты Невик. Ну ладно. <свист> Мол, сверкает. Ирон гремит, земля трясется, это Вася наш несется, забегает в туалет и кричит: бумаги нет! Тебе надо к врачу сходить. Ваня. Запор не лечится словес. Наоборот, он. И тот, и тот он лечится, и ты не поверишь. первый раз мы берем э, Кризму, во втором мы берем тоже Клизму, но обратным концом. О май гад! Мне кажется, твоим сюжетом кое-кто заинтересуется. Ты думаешь? Я думаю, это хороший сценарий для «Бесконечного туалет. Назовем это бесконечное мучение. Желтый. Есть у меня радость Я съел наше все золото, поздравь. Красавчик, ты мой дорогой, связанный. Связанный только со мной. Что, прости? Я тоже тебя люблю.